записать и запишу привет друзья сегодня у нас играю все подряд для того чтобы иметь представление а как же это или иная мелодия будет звучать на вот этом замечательном инструменте так у нас сегодня в меню в меню у нас сегодня аж целых семь произведений потому что за последнее время вы мне накидали очень много идей вот совет марш редалер 3 сертаки uh, Ничья месячном Пачка сигарет, цой, по диким степям Забайкалья и... что это такое? А, про РНЦ. А, нет, еще и I want to break free. Вот, про РНЦ тоже это хит по современности, да, относительно недавно. Ну, поехали. Совет марш. Нет, фа. И что дальше? Ага, просто... Вступление какое-то такое пришло. Ну, видимо, так. дальше пошел, да, у меня один листик. Пока у нас на улице сезон дождей, балалайка расстраивается любит. Вот, ну не расстраивайся. Дальше поехали. Сиртаки, греческий танец. Ну, вообще музыка да насколько я знаю. Так, соль мажор, значит, наверное в другую тональность переносить. Если тут соль, значит можно в до перенести. классно. Вот эти квинтоли тоже. Ой, вот, понятно. Вторая часть у нас с терциями. И наконец пошел пошла жара. -то. То же самое, только без аккомпанементу. Ну что, голосуйте в комментариях. Да. Поехали дальше. Ничья комическая. Hmm. Так, для минор у нас. Так, можно перенести тоже куда-нибудь? Да. О, да, наверное, про минор Отлично Чтобы не уходить за пределы ноты ля, о, струны ля. Так, далее <coughs> Пачка сигарет Музыка яйцой значит всего, да, насколько я знаю, 4 аккорда а, А, М, С, Т, Е, М. И всю песню одно и то же. Но вот здесь что-то написано. Ну и пошла песня. Проигрыш. Как видите, не такая уж и легкая песня, да? хотя и не, не очень согласен с текстом, да? но и бог с ним. До, се, се. А сплошные скачки можно... Такое придумать через вторую струну, в принципе. Далее, по диким степям за Байкалем. Значит так. G7 прям например да получится так В ля, в ля мажоре. <coughs> Пойдете. Прайер-нце. Прайер-прайер. Это молящийся получается. Молящийся в до мажоре. Ля минор. Ля минор. Ля минор. Да, не то. Ля. Это вот так песня, видимо, Да. Лажа. это так написано просто и короче готова пожалуйста играть нечего особенно так i want to break free наконец-то queen так значит ну и шучу конечно значит наступление когда... А вторая часть... Вот, все, да, сложненькая тоже вещичка, да-да-да, хм. тут еще есть что поиграть, пишите свои комментарии, как обычно, жду от вас, да? ну и вопросы тоже, ставьте лайки, балалайки, балалайки, вот, увидимся в следующих видео, пока.